Я понимаю, что с этим конвертом возрастают ожидания. And it's already showing a И я понимаю, что вот здесь сосредоточено усилия работы целого года. Strong effort that all, I И я знаю те усилия, которые вы прикладывали в этом году ну, в 2021 году. The best dealer is Дилер года. Компании Актирус. Пожалуйста, вся команда Актирус Подойдите сюда, пожалуйста. все, кто здесь в компании Актирус. Лев уже сказал сегодня тост, но теперь, я думаю, мы можем предоставить ему слово еще раз. Uh, господа, ну я приложил усилия к тому, чтобы мы наконец-то получили награду. Но в первую очередь, это, конечно, коллектив, который здесь представляет Андрей Девин. Антон Феортистов, Руслан Лобастов. Мы долго шли к этому, к этой награде. Волнительно было бы даже до последнего момента, хотя меня коллеги и Роман, и Александр Семенович убеждали, что все получится. Ну, в общем, поработали. Получилось, да, получилось, как это.